работаю с практиками очень стараюсь делать философию радости очень вас уважаю извините за вопрос про замужество не задавала его и страшно почему страшно ну, реально наболела наболела это плохо выйду ли я замуж будет ли у меня личная жизнь смогу ли родить да вы выйдете замуж несмотря на то что вы много лет одна дело в том что основная идея замужества она связана вот с чем есть такие методы, которые могут помочь женщине выйти замуж. Первый метод. Ощущайте в своем сердце тепло каждый раз, когда вы смотрите на любого мужчину. Какого любого? Любого. Какого бы мужчины не видели перед собой, попробуйте ощутить в сердце приятное состояние. Приятное состояние, похожее на ощущение радости, нежности, чувства тепла, трепета, любое. Вообще, делайте это, С завтрашнего дня уже через недели две замуж выйдете. Второе, представляйте, каждый раз, когда смотрите на любого мужчину на улице, представляйте, будто у вас вокруг пупка теплый бублик, который сияет золотом. Вот так, как будто вам здесь на уровне пупка нагрели, и там тепло-тепло. И третье, все, что вы не делаете прекрасного, посвящайте этому своему скорейшему замужеству то есть кино какое бы мне кино посмотреть вот посмотрю это это к моему быстрому замужеству ой как мне хорошо вот сейчас лягу спать и как мне хорошо на подушке посвящаю это своему быстрейшему замужеству скоро выйдите замуж